I think the girls with their nails Всем здарова ребят Ну что у нас сегодня обзорчик На бездонатного героя На эту мега имбуча я перейду На аккаунт Спасибо романтику за героя. Сейчас посмотрим. Что там интересного. Так. Да, да, да. Что за герой? Как? Что? Куда? Почему? Бля, что оно? Ч ⁇ оно, че оно ну, вот, мне нравится. Обновление пришло. Блять, а аккаунт сменить нормально нельзя. Ч за бред? Ну, короче, супер обнова. Нифига толком не сделали. Так, с, окей, поехали. Посмотрим на эту имбалансную хрень. GMG, машинки ездят даже. Я думаю, вам там слышно. Описание героя читаю Повторно для тех кто а, Не в курсе был Кто не смотрел Зеленый плющ это новый герой у нас Что он может gehört? Наносит 200, 2380 на максималке урона От атаки 10 целей по прямой линии Что это означает Что это уже будет Недоделанный герой Герой наносит 10% крит удара во время атаки в течение 4 секунд Увеличивает урон от крит удара в 1,5 раза Невосприимчив к оглушению Кулдаун в 6 секунд Входящий урон превращается в 45% здоровья и 60 единиц энергии Уменьшает урон на 4 секунды Когда здоровье ниже 70% Базовый крит урон в 1,5 раза выше Почему я забил вообще на вот эту вот хрень На вот эти вот съемы Как вы видите, я меньше начал снимать битву замком Играю в другие игры Потому что они ни хрена не делают по поводу а, Улучшения игры Они только добавляют, добавляют, добавляют, добавляют Это уже реально запарило В общем, поехали Поехали смотреть Этого героя я надеюсь, ребята, это имба. 10-10. 5-10 скилл. Сейчас потестируем где-то в рейде. Ну, герой не прокачанный, в рейде нету смысла тестировать. Поехали, наверное, на подземочке. У него сила большая. Посмотрим на подземках. Летающий. А, набор энергии в принципе относительно быстрый а, офигеть просто ну возможно этот герой знаете где будет крутой в новой локации которая сделана для доната Ну, я не знаю ну вот по прямой линии да герой бьет но толку от него я честно говоря это знаете мне напоминает наподобие Свалина. то есть где то плюс минус то же самое да, домах, в принципе, здесь будет прикольный. Но на практике единственный вариант, который может быть, и мы, я думаю, потестируем, но я думаю, вряд ли мы успеем к атаке фартов на английском. Может, получим на английском, если будет обновление. Там можно будет сделать, ну, есть возможность выставить пачки так, чтобы герои, как бы, относительно собрались в линию. Потому что, как видите, здесь просто чисто одна линия. И собрать его подашка плюс максимальный домах, если он, конечно, выживет а, против топовых уронов, это единственный вариант, который я вижу а, на данном герое. То есть больше от него никакого толку нету. Очередная хрень, которая реально, ну, бессмысленная, как по мне, а, рассказывать там, что это имба, ну даже смысла нету. Я вам уже это все показал. А, думаю, вот этим мини-обзором, то есть мы забегали на подземки и уже с подземок я вижу, да, летающий круто, иммунитет круто, дамага много, но, как вы знаете, на сегодня дамаг нафиг не нужен. Ой, я думаю, что-то нифига себе он или она, или он. Да что такое? Дайте нормально потестировать. Лично куда-то я выхожу. Расширение поменял на экране. Но и то бьет не по всей линии, насколько я вижу. Честно скажу, не особо. Не особо я в восторге. Сейчас немножко у него подкачаю чтобы более-менее тащил, а, собирать на дэф, ну как бы обилка его, сейчас мы посмотрим, как бьет, он 10 целей или она, он или она, это в принципе не важно, я уже сбравал старса, его нормально героев различать. Честно скажу, вот многие, что Бравл Старс, Бравл Старс, да там, блин, там фана больше. Нежели здесь ты донатишь, ни хрена толком не получаешь. Итак, смотрим. Что мы видим? Ну, получает этот хил. Стан, написано, не станется. А, стан у нас, как и у последних героев, я думаю только что вот еще раз доказательство, а, пока не включается скилл, герой уязвим. Что, о чем это говорит? Что это просто жопа. А, это то же самое наподобие барда, но у барда, ой, говорю, барда уже заговорился, мастера рун но у мастера рун а, есть ограничения, есть другие иммунитеты, он более имбовый. Да, это действительно имбовый имбалансный герой. А вот это вот, ну, честно скажу, это говно. Очередное говно, которое просто лишь бы вести. Вы бы лучше вместо этого героя а, сделали нормальные фиксы багов. Довели хоть одну локацию до ума. Но вот это вот, ну, извините, очередное дерьмо, а, которое бездонатно и нафиг не нужно. Чисто для прокачки силы, для увеличения, да, а в плане геймплея какого-то, ну не знаю возможно донатный герой будет поинтереснее, но вот это вот ну это просто параша это просто очередная параша, как по мне и они эту игру просто убили игра была классной все играли, радовались, пока они не начали вот это вот добавлять супер питомцев, добавлять в каждой обнове по два героя сделать 15 скиллы десятые, блин, в некоторых играх вообще не делают, делают обнову раз в месяц, там, тоже раз-два, в три месяца, ну, раз в месяц стабильно сейчас делают, но они делают ее качественно, не надо столько добавлять, ну, я понимаю, что вот в домах там 10 целей, да, она атакует, ну, вот и все, она станется, не... ну, это герой нестабильный, поэтому для его прокачки, ну, я не знаю, есть ли смысл вообще тратить геро... ну ресурсов говорю героев чисто ради силы? Вот это все, что я вижу. Возможно, где-то я еще буду тестировать, увижу плюс в этом герое. Но, честно, зашел, посмотрел и понимаю, что это реально говнецо. Второй герой, возможно, а у него Украина стоит. Или, а, это оно сразу мне перекидывает... Прикольненько, нифига себе. 2, 2,700 большой пак. Ни о чем вообще. А вот. Странно, что в этой обнове не добавили а, новые итемы. То есть... Э, в общем, такие вот дела, ребят. Не знаю, что сказать. А, обнова не радует. Я даже сегодня, как видите, не снимаю вам кучу видосов. Я так основное заснял. А будем ждать новую локацию. Я уже предварительно знаю, какая она... Реально говнецо очередное, обнова, два героя, ну не знаю, донатный, возможно, интересный будет, но опять же он донатный, бездонатный, ни о чем. Новые таланты потестировал, тоже мне не особо понравился. Ну такое, знаете, непонятное. Новая локация, Все. Целый месяц, блядь, непонятно, чем занимались, почему нельзя сделать нормальную, блядь, обнову, без героев, без питомцев, чтобы люди могли хотя бы играть в тех локациях, которые есть, которые забакованы. Не знаю, будем тестировать дальше на английском сервере, может, что-то поменяли, не написали об этом, ну, как обычно, зная IGG. Они либо не дописывают, что еще какую-то хрень добавили, потом мы узнаем. А если они что-то делают, то делают, как вы знаете, все через одно место. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу героя, ставьте лайк и приходите на стримцы. Всем удачи, всем пока.